Недавно мне исполнилось 18 лет. И мне стало жутко интересно, а что же может человек по достижению совершеннолетия. И вот что я узнал. У меня необычная статья. И я блогер, и не люблю хайповать. За это меня и посадили все таки это что я блогер и не люблю хайповать да это Георгий Здравствуйте. хотел с вами открыть бизнес совместный пару месяцев назад но вы отвергли мое предложение так как мне было 17, э, лет. сейчас же мне 18 лет я уже полноценный предприниматель у меня обороты 10 миллиардов долларов в день вот и кусайте локти теперь я продаю одежду из китая да да паленую паленые бренды школьникам через авито да, да, то есть такая бизнес-схема. Вот кусайте теперь локти, кого вы потеряли. До свидания. До свидания. Да. О, да. Ребята, наконец-то мне исполнилось 18 лет, и теперь я могу брать кредиты. Я взял 5 кредитов в 5 микрозаймовых организациях и купил себе телевизор. Наконец-то. А я да, вам, правда, все свои последние деньги, квартиру продал. Теперь смотрите, где я живу, но я с телевизором и могу делать что хочу, потому что я без трусов, потому что я отдал все свои деньги. Ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху. Да? Молодой человек, вам уже есть 18 лет? Да, мне есть, я сегодня я отмечаю, сейчас... Вы адекватный вообще, молодой человек. Мне уже, мне сейчас 18 исполнилось, значит мне можно. Да значит, не важно сколько вам лет, запрещено, можно. вам нельзя. Мне молодой можно. человек, я же вам объясняю, запрещено. Мне можно, мне 18 сегодня. Так, все, пройдемте Слушайте. со мной, иначе я применю меры. Пойдемте в участок. Пройдемте. Пр... Пройдемте. Теперь я могу путешествовать. Хочу, окажусь в Германии. Хочу, окажусь во Франции. Хочу, окажусь в Китае. Главное, чтобы хватило денег. Ну и на этом все. Спасибо тебе большое за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то обязательно поставь лайки и подпишись на мой канал. Здесь я поднимаю настроение. И да, меня зовут Джона. Вначале я не представился. <с> -пока>, Пока. Увидимся в следующем ролике. Так, сейчас по-нормальному озвучу. Не могу озвучить по-нормальному, за бред, ты так смешно. Ребята, быть видеоблогером сложно на самом деле. Поехали. Аплодисменты! Нет! Да! Нет! Да нет! Мне соседи просто по батарее уже стучат, что херня заниматься такой. Ничего потерпите. Да, туда. Все, этого хватит. Шлайдный, шладин, аж менеда, жоджин, шлагин, драйн. Schlag Drachen! Drachen, schneller, schneller! Ach, Müller, als Hala! Hasst du mehr? Hier, komm! Has du <Da>. mehr? <Da>. Has Ja? <laughs>